Хватит меня бить, женщина! Я роняю запад. У -у. Я прям в губы, что ли. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я с вами Тельняшка и мой дорогой человек, который меня никогда не подведет, Лиса. Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. Она еще не знает, что сегодня ее ожидает Папа, -па, -па, па пам Клизма. На самом деле, сегодня мы будем снимать видео прекратя Теперь ты не сможешь дуть. Не смогу, дуть я всегда смогу. Надо добрать у нее игрушки. Короче, сегодня я буду снимать видео, которое вы очень просили сильно снять. Это видео, которое снимала Алена Веном, где она со своим харнем делала всякие желания, которые загадывают ей то ли подписчики, то ли что-то вот такое вот сложное. Но вы очень это просили снять, поэтому это видео будет именно об этом. Мы будем выполнять всякие желания. Я не смотрела ее видео. А подписчики будут выбирать, кто из нас будет это делать. Хорошая идея, мне она нравится. Что ж, может быть, наберем 50 тысяч лайков, и если мы их наберем, то мы будем продолжать турбург, что скажешь? Да, можно. А еще пишите в комментарии, хотели бы вы, чтобы Лиса пришла в этот ролик в следующий, если вдруг наберется 50 тысяч лайков, или мы зовем какого-то другого блогера. Я просто не знаю, захочет ли она после этого приходить сюда. Захочу раз. ли я вообще с тобой связываться после этого? Угадай или сосай. О нет, только нет, пожалуйста. Все, Ой, давайте только... уже приступим. У меня есть ведерко с заданиями и сейчас я вытащу первое задание и мы будем записывать в инстаграм, кто будет его выполнять. Готовы? Да. Первое задание нарисовать усы и ходить с ними. Весь оставшийся день Как тебе такое, Илон Маск? У меня только один вопрос А какие усы можно нарисовать? Потому что ты знаешь, ли нарисовать усы можно разные Какие хочешь? А, хорошо Я думаю, не очень будет, если ты нарисуешь именно эти усики, о которых ты подумала Да, именно эти усики, mm. о которых я подумала А знаешь, как говорят? Как? Усыки, пропуск в трусике. Что ты думаешь о, на эту тему? Для кого-то это работает Ребята, всем привет! Сегодня мы с Лисой снимаем видео И вам нужно нам помочь Кто из нас будет носить усики весь день? У а кого будет пропуск? Пропуск в трусики везде. Да, у кого будут усики? У меня или у Лисы? Кому мы рисуем усики, пропуск в трусики? Я решила, что сегодня пришло то самое время, когда я раскрою вам одну из своих тайн. Если честно, я думала, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах я об этом не расскажу. Но! Я решила поделиться этим с вами. Я решила поделиться тем, что делает меня уникальной и не такой, как все, заинтригованной, да? Дело в том, то, что я очень часто закупаю вещи на сайте AliExpress, да? Все просто. Дело в том, что мне не нужно ходить ни по каким другим магазинам, ни по шоурумам, а мне просто достаточно зайти на этот сайт, который очень удобный, и главное, что именно там я могу найти вещи XXS и XS XX размера, которых нет в обычных магазинах, поэтому это мой такой маленький лайфхак. Меня очень сильно утомляет поиск магазинов с нужными цветами одежды и моим размером. Делать покупки на Алиэкспресс очень просто, и здесь огромный выбор товаров на любой вкус и цвет, все хорошего качества, и есть любые размеры, а низкие цены вас очень приятно удивят. А еще не пропустите распродажу с 27 по 31 мая. Выбирайте куча нервов, денег, сил и покупка одного платья в магазине или три качественных на Алиэкспрессе за те же деньги и кучи положительных эмоций. Быть красиво легко, а я дарю купон для тех, кто еще по каким-то причинам не зарегистрирован на Алиэкспресс на целых 5 долларов. Вот он сейчас появился у вас на экранчике и я его еще на всякий случай оставлю в описании под этим видео. Так что забирайте его, регистрируйтесь и покупайте свои вещички. В общем-то, по результатам голосования получилось, что усики мы делаем тебе. Так это же хорошо. Это значит, что я могу до тебя домогаться. А это будут усики кота, усики самца, усики мучачи. Или это будут усики, ну. Усики, которые я сама захочу. Тихо, не, не, хихика, ты мне вот смазал. Ты мне сейчас хихикнула. Могу ну, повернись. Я не без караоке в барабан. Блин, с этим усом что пошло не так. Слушай, все, это точно, это твой пропуск в мир. Теперь все трусиков. твои подписчики мои, потому что они не смогут стоять перед таким брутальным мужчиной, как я. Петь караоке в наушниках. Вот следующее задание. Сектор, так сказать, приз на барабане, на барабане которого нет. Следующая очередь для задания. Кто из нас будет петь караоке в наушниках? Голосуйте, я или... Миссис Что ты, ты сделала со мной? Я похожа на погаданного кота какого-то, который жаждет киску. Большинство моих подписчиков проголосовало то, что я буду сейчас петь в караоке. В этих наушниках я очень плохо слышу, так что это будет фиаско, братан. Сейчас будете угадывать, что это за песня. Давай, пой, пой, пой, пой, пой. Пой, пой, Ты знаешь, что я не сильно слушаю это? А ты пой. Да, Эра, Неура, опа. Да что это такое, меня? Человек. Оно еще не на русском, оно как это пеет? и Кошачий корм. Блин, этого задания я боялась больше всего, потому что кошачий корм он как бы жидкий. Да хватит меня бить, женщина! Кинуть тебе бублов. О, я ее отдавила. Прости, пожалуйста. На меня описуется женщина. Насилую. Все, ебать, здесь. А кто теперь из нас будет есть кошачий корм? Корм. А, так, ну, конечно же, вы выбрали меня, у меня даже нет никаких сомнений, не потому что трудно. я пафосный китс, и, видимо, вы решили, что пытаются пафосный китс исключительно этим, спойлер, мой Эвил это не кушает, Ну ладно, буду кушать я. Ну, знаешь ли, тебе придется из женской солидарности мне помогать, вот, вот пробовать, потому что, понимаешь ли, если меня вырвет одно, мне будет очень как-то нехорошо и некрасиво, поэтому, если уж блевануть, так бливануть вдвоем на бордершах. Я, пожалуй, просто лизну разочек. Как это ест моя кошка? Так, вот, я учу, я учу, как нужно правильно есть, смотри. Кладешь на пол, и такая, ползешь к еде. Вот так вот. И потом начинаешь есть. Плохо, да? На самом деле, пахнет гораздо хуже, чем есть. Оно да. какое-то кислое, такое ощущение, потом немножко не свежее. Но это единственная претензия. Оно просто соленое, из-за того, что там тунец. А, это типа суперсоль такая. Ну, да. Вкус рыбы, в принципе, не так уж и плохо. Сделать татуировку. тату. -о -о -о -о -о. Как бы у меня есть только вот такие вот татушки Только такие Показывает да. целую упаковку татуировок Только такие у меня есть Больше ничего нету Кстати, тот, кто будет делать это задание Он может клеить татуировки куда захочет Нет, я сейчас наклею, если я это буду клеить в итоге Да, я куда-то не наклею mm -hmm. Если я буду туда, клеить, тогда у тебя знаешь. пропуск При помощи усиков Наше следующее задание с Лисой Это Сделать татуировку Кто будет делать татуировку? Лиса то есть я Лиси или Лиса мне По результатам голосования вы выбрали то, что тату Лиса будет делать мне Дай догадаюсь, ты делаешь из меня фейса? Ой, нет, ну что ты, господи Я тебя умоляю, какого фейса? Я <смех> Че, ты забыла пленочку снять, что ли? <смех> или ты ее задом наперед Ты на Ничего не буду говорить Я, я чувствую там что-то не так в общем, смотрите, задумка вот этого вот татуажа, которую я провела на лице моей рабочей такова: если ты девушка застенчивая и ровка, если ты не можешь как бы напрямую рассказать мужчине о своих намерениях, тебе достаточно сделать такие татуировки. Поэтому открывай лицо. Что это за татуировки? Дайте же мне зеркало, я не видела. Мне придется сейчас взять телефон и посмотреть. Ну сначала посмотрите вы При этом она немного загадочная Потому что, как видите, это слово, оно наверх ногами как бы наклеено Все остальное, как бы, смысл понятен Но это не совсем понятен, поэтому это такая многоходовочка Это, как сказать, женщине должен быть секрет Вот у меня есть секрет, но теперь мне тоже Возьми, приезжай, твоя А теперь пишите в комментарии, пришли бы вы в салон к этой женщине, чтобы она сделала вам татуировку. А потом подумайте, что я буду делать при этом еще вам вот так Ой, если бы ты еще так делала, цены бы тебе не было Чудно! Надеть секретную вещь. А что за секретная вещь? Вы узнаете, когда выберете, кто ее будет надевать. Время следующих охренительных заданий. Теперь мы почти близняшки. В общем, ребята, выберите, кто из нас будет надевать секретную вещь. Та-та-та-там! А вот те самые секретные вещи. У меня это Оля Бузова. А у меня косплей топик. И если ты его наденешь, будет просто огонековая и. По результатам голосования получается, что у нас Лиса надевает мое прекрасное красное платье от женщины. То есть я буду в платье и с усами. Да. А еще у меня вот такая вот обувь, да, массивная. Да, и голубые носочки. И голубые носочки. Ох, чувствую, я буду сегодня звездой. Все мужчины и женщины и те, кто еще не определились своим полом, будут мои. Ну, я скажу, все, не так уж плохо, женщина Ты, смотри, ты сразу стала сексуальней Твои усики и красное платье Сделала свое дело Все, она готова на тусовку, ребята В общем, мы сейчас приехали выполнять последнее задание У нас оно, вот оно лежит Нас привезли в секретное место Хотя, как секретное у нас вот тут? Жучки-паучки Поцеловать принца-лягушку Чего? Подождите, я поцеловал. Все. Нет, серьезно, а вот это была та самая лягушка, которая, знаете, вштыривает конкретно так. Забудьте а -а -а. меня, я буду вштыривать вас. Когда мы прочитали эту записку про лягушку, мы подумали, что это все какая-то шутка. Но оказывается, лягушка будет живая. Ее предварительно помыли, так что она будет чистенькая и вкусно пахнет. Так что кто же будет ее целовать? По результатам голосования э, лягушку целовать будет Лиса. Да ну, прекрати! Да? Как будто это удивляет. Конечно, самое зашкварное задание нужно дать мне. Нужно же меня унижать. Ой, какая ты! О, смотри, какая твоя прелесть! А сейчас живая лягушка, что за? Ой, маленький, тихо, тихо. Он уже хочет напрыгнуть на меня. Маленько, не смотри, так. она улыбается, она хочет поцеловать. У нее рот, как мои волосы. Давай. Она твоя. А я прям в губы вставать, что ли? Ну, да, не знаю. Мне знаю, кажется, это. он хочет меня убить. Квет. Можно я тебя еще раз слышу поцелуи? Нет, Нет, ну смотри, ну, какая сладенькая. А что он не король? Вот, Может быть суперным королем? Король? Ну, хотя бы короля поцеловать не так зашкварно. Очень странная ферня. Сомнил, Тебя еще когда-нибудь целовали, нет? Маленький, тяжеленький, пушка. Ладно, это было на самом деле не так, как я себе представляла. Вообще никогда себе не целоваться буду целоваться. Ну, Смотрите, какой сладкий. С королем лягушек. вот видео у нас получилось. Давайте наберем 50 тысяч лайков, и тогда мы снимаем продолжение. Напишите в комментариях, какое задание вам понравилось больше всего. И скажите, пожалуйста, вам вообще, хотя бы немножко было меня жалко, потому что, мне кажется, что это самое странное задание достали сегодня мне. Кошачью еду мне, целовать лягушку мне. В общем, вы сами все видели. Ну прости, вот такие вот у меня подписчики. Не забывайте подписаться на мой канал, подписывайтесь на канал Лисы, не забывайте про лайки, а также пишите в комментарии ваши новые задания для нового ролика на эту тему. Всем спасибо за просмотр и всем пока! пока!